Еще один интересный механизм, который был определен, при наличии дефекта в костной ткани, организм подает сигнал о ее восстановлении. Это доказали ГАЗ и МАКНАБ в 70-х годах прошлого века. Сначала происходит образование костных структур, которые приближаются к сосуду и пытаются соединиться друг с другом, окружая сосуд в дальнейшем по мере восстановления утраченного фрагмента сосуд запечатывается в канал, а клетки подвергаются оппозитному э, росту внутрь, формируя тем самым новую костную структуру и гаверса в канал. Это, как мы видим, участок компактной кости. Он также снаружи обрастает новыми костными клетками, формируя замыкающую компактную пластинку в среднем к концу шестого начала седьмого месяца в физиологически. При этом газомагнам определили, что питающая вена намного тоньше, чем находящаяся рядом артерия. То есть приток крови э, при активности надкосницы, он больше, чем отток. И кровь куда-то уходит в другое место, как было предположено изначально. Э, ученый по фамилии Брукс определил, что на самом деле эта кровь сохраняется в гайверсовых системах компактной кости. А впоследствии было также установлено, что и надкосница тоже имеет собственную систему кровоснабжения и по сути является депо крови. В отдельных случаях сосуды надкосницы играют огромную роль, потому что при повреждении или формировании дефекта именно сосуды надкостницы обеспечивают 15% питания и первично выделяя форменные элементы клетки, клетки иммунитета. Нейтрофилы, макрофаги, гуморальные клеточные факторы регенерации И еще большое количество различных соединений для восстановления утраченных структур А при переломах эти сосуды могут брать на себя вообще основную нагрузку для восстановления И именно сосуды надкосницы а при повреждении надкосницы активно пролиферируют Превращаются из тонкого веретиновидного Участка в активно растущей, делящейся до 60 клеток в толщину При переломе данные сосуды рвутся И закупориваются, естественно, за счет гемостаза А кровь качается, соответственно, из кости Вот здесь сосуд изображен как раз В соседнем анастомозе И вот здесь кровеносные сосуды вот здесь Поэтому на себя берут основную нагрузку Рядом расположенные сосуды Фрагмент надкосницы в этом случае также гибнет, поэтому на себя берет нагрузку соседний участок надкосницы, который при этом активируется и обеспечивает жизнеспособность и миграцию клеток сюда для образования новой кости. Остеоциты в этой зоне подвергаются пикнозу, поскольку у них отсутствует питание, нарушается, как мы уже сегодня вспомнили, канальцевый транспорт. И щелевой транспорт, поскольку закупоренные сосуды, конечно же, не дают никаких питательных веществ в эту зону. Через две недели обычно самая активная пролиферация наступает в глубоких слоях надкосницы. Ну, это да, 10-14 день. Но не в месте самого, самого края, а именно по э, соседней расположенной области. И за счет утолщения вот этого слоя клетки активно выдавливаются самой надкосницей в область дефекта. При плотном соединении, при плотном контакте отломков поврежденного участка костной ткани, достаточно быстро клетки соединяются между собой и на поверхности, уже выделяя межклеточное вещество, объединяются в единую сеть, формируя новый слой костной ткани. Костные элементы в норме растут немножко быстрее сосудов. Сосуды их догоняют. И сама по себе кость является хорошим окружением для роста сосудов. поэтому если сосудов нету, то в этой зоне первично формируется хрящ, а когда сюда приходит сосудистое питание уже с новым слоем костной ткани, то из хряща возможно образование вторичным методом новой костной ткани и замещение кальцинированного хряща в этой зоне, хорошо пропитанной сосудами равномерно мускулиризованной костной ткани. Ну вот Вновь сформирована да, наружная костная мозоль, представленная компактной пластинкой уже на более поздней стадии. Здесь есть хрящ. Вот мы видим характерные клетки, с которых мы начинали. Они активно делятся и путем митоза. и надхрящница. Клетки дифференцируются одни и те же из надкосницы. Соответственно, в надхрящницу и формируют сюда внутрь достаточно плотный равномерный слой хряща. Окруженный со всех сторон костной структурой. И в дальнейшем на этой поверхности активность областы будут вытеснять хрящ он будет кальцинироваться за счет избытка минеральных солей, как мы тоже сегодня вспомнили, и замещаться вновь новой костной структурой. На этом построен, например, механизм регенерации в области различных имплантатов, травматологии, стоматологии и так далее, именно соединенных с костными структурами. Что может, конечно же, в первую очередь, где не хватает кровеносных сосудов за счет самой пространственной конструкции, внедренного имплантата там сначала будет формироваться вот ну, это называется интеллино-тканная капсула это конечно же не так, это достаточно плотная и оформленная, дифференцированная хрящевая ткань, которая впоследствии замещается э, хорошо пропитанной сосудами костной ткани в нашем распоряжении на сегодня имеет, э, имеется структура, выделенная также из организма человека это плотная, оформленная, дифференцированная, находящаяся в мертвом состоянии, по сути представленная ориентированными пучками или плоскостями ориентированных пучков волокон коллагена, твердая мозговая оболочка, которая находится над супрахнойдальной оболочкой, пропитанной сосудами. Ну и э, также пиаматор, а это внутреннее пространство. это клетки нейронов головного мозга несмотря на то что она имеет ориентацию активность ее не зависит от стороны установки и мы можем также использовать эту ткань о чем пойдет повествование дальше и доказательные обоснования клинические рентгенологические гистологические применение казалось бы мертвой структуры да, как и межклеточного вещества кости, чем мы пользуемся на сегодня ежедневно, для направленной регенерации. Хотя вроде бы ни клеток, ни активных компонентов, ни морфогенетических белков она в себе не содержит. <клес> Рассмотрим схему образования новой кости в месте перелома. В том случае, когда костные остатки непосредственно не контактируют друг с другом. Это так называемый дистантный остеогенез, хотя он совершенно не дистантный. И в случае, если этот фрагмент является аутологичным, либо аллогенным, то есть не содержащим клетки, но от одного и того же биологического вида, ну, то есть от человека, организм человека его также видит за счет содержания в межклеточном веществе активных компонентов, близкородственных и ответные реакции комплекса гистосовместимости MHC1 на компоненты межклеточного вещества. Первое соединение между обломками обычно образуется незрелой костью. Костные клетки, активно делящиеся надкостницы, формируют контакты с отломком. В дальнейшем они активно соединяются и окружают со всех сторон отломок, проникая в него как можно глубже. И в дальнейшем консолидация в среднем длится более года. И можно еще видеть по рентгенограммам, на компьютерной томографии изменение рисунка замещающегося фрагмента. Суть трансплантации заключается в том, что старая кость на самом деле будет замещаться новой. и Еще на протяжении до 6 лет может меняться данная структура по мере замещения после установки и ее регенерации. Периостальные и эндоостальные клетки, если имеют хорошее выживание, то есть расположенные здесь, это был живой фрагмент, они остаются живыми, у них восстанавливается сосудистое питание, и данный фрагмент по факту интегрируется во вновь образованную структуру. Поэтому применение фрагментов, использование фрагментов губчатой кости, максимально заполненной полипатентными клетками остеобластами, находящими, клетками, находящимися в спящем состоянии, при внесении в объем дефекта, активируется и сохраняет свою жизнеспособность при восстановлении сосудистого питания. Если большая часть, если фрагмент большого размера, то, конечно же, зона риска является центральной его зоной, потому что передача сюда питательных веществ затруднена. Поэтому, говоря о регенерации при замещении дефектов, конечно же, надо заниматься тем, чтобы обеспечить кровеносное питание, кровеносно-сосудистое микроциркуляторное или каким-то образом внесение суда клеток для того, чтобы они сохранили свеженеспособность и формировали первичные участки окостенения. Идеально, чтобы концы, конечно же, трансплантатов были плотно взаимосвязаны и имели хорошую площадь контакта. Поэтому с позиции физики максимальная площадь контакта будет повышать кондуктивность, кондуктивность, предрасположенность данного объема замещаемого дефекта к регенерации. И э, приживление трансплантата, как интересно, определяется не количеством живых клеток, а способностью каким-то образом стимулировать остеогенез в этой области. На этом э, постулать, вот еще момент, который я хотел бы зафиксировать сегодня, четвертый, не только наличие жизнеспособных клеток при замещении дефекта и э, с целью регенерации, но и наличие биологически активных компонентов межклеточного вещества способно стимулировать регенераторные процессы и индуцировать миграцию костных клеток, активацию переоста и деления, пролиферацию, созревание остеобластов и формирование здесь вновь, вновь образованной, качественной, костной, равномерно восклиризованной структуры. В 1972 году Хэм и Гордон доказали, что можно использовать для организации небольших центров окостенения, здесь мы видим уже на препарате линию цементации, да? компактную кость с редкими клетками, а это вновь образованная губчатая кость, об этом говорит характерный рисунок костных тробекул. И вот, например, да внутренние участки, где либо сформируются потом сосуды в каналах, либо сосуды будут лежать просто в толще. Но большое количество клеток, еще дифференцирующихся активно делящихся, мы наблюдаем во всем препарате. Поэтому фрагменты живой кости или осколки, не только губчатые, но и кортикальные, можно использовать как первичные участки окостенения. Анатомически, конечно же, поверхностно расположенный слой, то есть замыкающая кортикальная пластинка сама по себе, к таким процессам не располагает, но глубо, глубже расположенный или э, слой, близко расположенный губчатой э, формации кости компактной кости, способен также стимулировать и индуцировать регенерацию в этой зоне. Э, это было доказано путем трехкратного замораживания и размораживания костных осколков компактной кости и пересадки их аналогично в мышцу по тому же дизайну. Это делается, чтобы убить все клетки. И было доказано, что из осколков также образуются, не из осколков, а на поверхности осколков образуются новые костные клетки и формирование новой губчатой кости. Сама по себе губчатая кость имеет большое количество остеогенных клеток, это было доказано еще в 1952 году, и клетки, выстилающие внутри при повреждении костных фрагментов губчатой кости, конечно же, переходят в активную стадию, начинают активно делиться, пролиферировать и дифференцироваться в новые остеобласты и остеоциты. Поэтому, конечно же, применение костных фрагментов губчатой кости, оно желательно, предпочтительно при замещении каких-либо костных дефектов. При этом, если от одного человека пересадить кость другому, то в течение 10 дней все будет замечательно. Пока клетки будут распознавать костную структуру, а если там сохраняются живые костные клетки на протяжении этого времени, то через 10 дней произойдет отторжение костного фрагмента. При этом, если будет пересажен костный фрагмент мертвый или межклеточное вещество, то он интегрируется в объем новой костной ткани. К сожалению, время у нас серьезно ограничено. И я хотел бы сказать, что если по этой части на сегодня для нас нам удалось все вспомнить, то ту часть, которая посвящена непосредственно планированию и обоснованию рентгенологическому и гистологическому результатов регенерации, хотел бы предложить вам перенести на следующую встречу. А за данную презентацию поблагодарить уникальную книжку двух авторов Хэма Кормак. Называется она «Гистология». Выпущена она в нескольких изданиях. Третий том, который посвящен изучению костной ткани и хрящевой. Последнее издание – это 83 год. Вы найдете эту книгу в открытом доступе и всем рекомендую к прочтению. Спасибо вам большое за внимание и время, которое вы уделили. Надеюсь, что оно было полезно. И до новой встречи, дорогие друзья.